Фасоль с овощами можно заготавливать на зиму в банках, а можно просто готовить и кушать как прекрасный гарнир к мясу или кашам. Фасоль очень сытная и питательная, она понравится вашим близким. Если вы решили сделать вкусное блюдо, но не знаете, как приготовить фасоль, тушиную с овощами в томате, то этот рецепт для вас. Количество ингредиентов можно уменьшить или увеличить. Если вы хотите сделать из этой фасоли консервацию, то просто добавьте в конце полстакана уксуса и разлейте все по стерилизованным банкам. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Фасоль замочите в холодной воде на сутки, вы можете выбрать любой сорт, будь то белая или красная фасоль, отварите ее до готовности в подсоленной воде, откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Лук освободите от шелухи и нарежьте полукольцами, не очень тонко, чтобы при жарке он не развалился. Пассируйте лук на растительном масле на разогретой сковороде до образования золотистого оттенка. Затем на сковородку к луку добавьте нарезанный дольками сладкий перец, очищенный предварительно от сердцевины и семян. Обжаривайте овощи еще в течение 5 минут. Теперь к овощам положите отваренную фасоль томаты обдайте кипятком, снимите с них кожицу, очистите от семян, мякоть томатов переруйте. Я это делаю при помощи блендера и добавьте к фасоли и овощам. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Поперчите и посолите ингредиенты. Вы можете добавлять любые специи на свое усмотрение. Всыпьте сахарный песок, перемешайте ингредиенты деревянной лопаткой, Тушите под закрытой крышкой до готовности 20 минут. Подписавшимся больше вкусностей. Продукты и их количество. Далее. Фасоль 1 килограмм. Помидоры 1 килограмм. Сладкий перец 1,5 грамма. Лук 1 килограмм. Сахар 160 грамм. Соль 1,5 столовые ложки. Количество порций 2-4. Палец вверх или вниз комментируйте, подписывайте. До свидания, друзья.